Есть еще сосни, как минимум, которые ты услышишь, если подпишешься на мой канал. Приятного прослушивания. Спят уже ужиратые металлисты, снятся нам девки, упругие титьки и пиво-бутылки. Подписывайся на мои каналы. У меня есть каналы, где я публикую по субботам, либо новую книгу, новый рассказ на канале Варксул Books, Или на этом канале новые афоризм или цитату, анекдоты реже. Также есть канал про уточек. Про кошечек. Про собачек. Про змеек. Канал. Обзоры и отзывы о технике и разных вещах. Канал. разоблачения фейков. Канал. По барабанам. Канал. По синтезаторам. И основной канал Максим Вехов. Подписывайся на него. На нем я размещаю интересные истории о своих элизах и о своей музыкальной деятельности с 1989 года.